Всем привет, народ! Как настроение? Можете не рассказывать, я все равно не услышу. А вот написать в комментариях можно. Будет интересно почитать, кто чем занимается. Но это в конце. А сейчас время игровых новостей. С вами я, Ямайзер. Начинаем. По сообщению издания Варретти, Netflix ведет работу над мультсериалом по мотивам Splinter Cell, ведущим сценаристом и продюсером которым выступит Дарек Колстадт, сценарист трилогии Джон Уика. Когда именно ждать премьеры неизвестно, однако если верить в Варретти, Netflix заказал сразу два сезона суммарно на 16 эпизодов. Похоже, Ubisoft не решилась превращать историю Сэм Фишер в крупнобюджетный блокбастер и ограничилась лишь выпуском анимационного сериала. Вполне возможно, что его успех даст студии понять, что серия до сих пор востребована. По словам итальянского актера озвучки Фишера, в данный момент Ubisoft работает над полноценной новой частью игровой серии, которую планируют выпустить в 2021 году. Ubisoft заявила, что в следующем обновлении для For Honor будет полностью переделана боевая система. По словам разработчиков, так компания надеется добиться идеального баланса. В Ubisoft вывели три главных задачи. Уравновесить все стили боя, снизить урон, наносимый слабыми атаками и повысить урон для сильных ударов. По словам разработчиков, на данный момент главной проблемой является то, что игроки используют только один прием, который даже нельзя заблокировать. Помимо этого студия поделилась, что переделает и другие элементы боевой системы. Например, теперь при неудачной атаке игроки не будут терять выносливость. Дата выхода нового обновления неизвестна. Пользователь Reddit под ником Steffiard объявил, что игрокам Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain на PlayStation 3 удалось достигнуть ядерного разоружения и посмотреть секретную кат-сцену. Об этом секрете стало известно в 2015 году, спустя короткое время после релиза игры. С тех пор некоторые игроки пытались полностью избавиться от ядерного оружия, но попытки были безуспешны. Стоит отметить, что кат-сцена была разблокирована еще в 2018 году, но по ошибке разработчиков. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain вышла в 2015 году и стала последней игрой, над которой работал Хидео Кадзима в составе Konami. Студия People Can Fly, создавшая Bulletstorm, объявила, что работает над игрой для следующего поколения совместно с режиссером Just Cause 3. На данный момент у игры нет названия. Она будет представлять собой амбициозное и новаторское экшн-приключение и выйдет на консолях нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X, а также в стриминговых сервисах и ПК. Саму разработку возглавляют Роланд Лестерлин и глава People Can Fly Дэвид Гринс. Над созданием игры примут все подразделения студии. Офис одного из них откроется в Монреале до конца года. А в конце года выйдет новая игра от People Can Fly Outriders. Обычные геймеры и профильные игровые издания заметили, что из Steam внезапно пропала возможность свободной смены региона на аккаунте. Судя по всему, Valve удалила ее, чтобы не позволять геймерам пользоваться особенностью региональных цен. Фишка в том, что ранее при помощи VPN пользователи пытались сэкономить при покупке игр, как это было в случае с ПК-версией Horizon Zero Down. Геймеры предполагают, что именно этот случай и стал для Valve мотивом закрыть свободную смену региона. Также ранее система работала таким образом, что деньги на счету автоматически пересчитывались на валюту той страны, которая была выбрана пользователем. Теперь для смены региона пользователю необходимо сделать соответствующий запрос в техподдержку Steam, либо приобрести игру в магазине с помощью валюты определенной страны. Представители Epic Games Store официально объявили о добавлении системы достижений для некоторых игр. На данный момент единственной игрой, поддерживающей достижения в X, стал Ark Survival Evolved. Что интересно, пока наличие достижений у игры нигде в магазине не упоминаются. Как отметили сами авторы, в данный момент система находится еще на раннем этапе своего развития, поэтому в будущем ее будут ждать различные улучшения и изменения. Судя по демонстрации компании, достижения будут появляться в специальной панели в правой части экрана. Помимо системы достижений, авторы также ведут работу над поддержкой пользовательских модификаций и динамической корректировки цен. К сожалению, когда именно ждать этих нововведений, пока непонятно. Буквально на днях Electronic Arts запустила довольно крупную скидку на Rocket Arena в Origin. А уже сегодня цена на игру снизилась и в PlayStation Store. Как и в случае с ПК, приобрести шутер в магазине PlayStation можно со скидкой в 83%. Что интересно, на грядущих выходных пользователи Xbox One и вовсе смогут попробовать игру бесплатно. На данный момент скидки на игру в магазине Xbox нет, поэтому вполне возможно, что появится она на бесплатных выходных. С момента релиза Rocket Arena прошло чуть больше двух недель. Судя по всему, причиной для столь скорого появления крупных скидок послужил тот факт, что проект банально не смог найти свою аудиторию. Пока непонятно, помогут ли распродажи повысить интерес к игре, не исключено, что в итоге проекты вовсе переведут на условную бесплатную модель распространения, как и планировалось изначально. King Art Games решила в очередной раз порадовать фанатов Iron Harvest свежим кинематографическим трейлером, приуроченным к скорому старту ОБТ. В ролике можно увидеть столкновение трех стран Палании, Саксонии и Империи Русвет. В игре геймеру дадут возможность примкнуть каждому из трех государств, а общее количество сюжетных миссий в игре перевалило за 20. В основу мира Iron Harvest легли работы польского художника Якуба Розальски. Вдохновление он черпал как из вполне реальных событий, так и вымышленных. Iron Harvest появится на ПК 1 сентября, а уже вчера в Steam стартовал этап открытого бета-теста. В рамках тестирования игроки смогут оценить не только мультиплеер игры, но и ее сюжет. Студия Riot Games анонсировала нового агента Valorant. Им стала девушка по имени Killjoy, и в ее арсенале есть место для турели, гранаты и специальный мини-робот. Отдельного внимания заслуживает именно турель, ведь она видит всех врагов, попавших в пределы 180 градусов. Гранаты и мини-робот, в свою очередь, практически не имеют потенциальной пользы для игроков, однако если использовать ультимативное умение Killjoy, которое вызывает специальное поле и полностью обезоруживает противника, то вы наверняка поможете своей команде достичь победы в раунде. Killjoy станет доступна в Valorant уже 4 августа. Издательство Sega объявило, что их научно-фантастический Action Fantasy Star Online 2 выйдет в Steam уже 5 августа. Вместе с этим в игре появятся бонусы, посвященные Valve. Так, игроков ждут костюмы из Half-Life, скины на оружие из Left 4 Dead и Team Fortress 2, а также нового компаньона Уитли из Portal 2. Чтобы получить новый комплект, необходимо пройти особые испытания, за которые игроки будут вознаграждены. Помимо этого разработчики обещали перенос прогресса при переходе игрока с платформ и кроссплей. Вместе с релизом Fantasy Star Online 2 в Steam в игре выйдет обновление эпизод 4. На сегодня это были все новости из мира игр. Больше новостей вы сможете найти в моей группе ВКонтакте. Также мы добавили бота, который оповестит вас о раздаче игр от разных цифровых площадок. Вступайте, всем рады. Ну а это был пятый выпуск новостей. Увидимся на следующей неделе.